Всем привет! Получил э, посылку от Михаила, параллельный упор и бабочку пыль отвод. Слушайте, очень хорошая вещь. Сделан, добротный Миш, все очень понравилось. Молодцы. Я так я понимаю, вы там это делали с Алексеем э, разрабатываю. Так что молодцы. Бабочка общения, вещь нужная для меня. Так у меня присос один и а работаю я с инструментом, у меня на столе монтированный фрезер. И погружка, и торцовка, стоит как бы, все для меня было, запускается. То есть, нет не, не именно, поочередно. И, и вот этот вот вещь очень нужно вещь для меня. Спасибо тебе за эту штучку. Конечно, это была тебя последняя, я успел. Благодарю. Реальный упор тоже классный, понравился. У меня ящик чуть-чуть поменьше, но ну, я настроил до себя вырежу отверстие и обрежу под, под ящик. Чтобы туда он полностью помещался в ящик. То есть все очень понравилось, все очень добротно. Продумано хорошо. Классно.